Так что это было, как бы это сказать. Совершается ли иммиграционное мошенничество администрации Байдена, скрывающей цифры, чтобы вы не понимали, сколько людей нелегально въезжает в вашу страну? Вы не имеете к этому никакого отношения. Имейте это в виду, когда узнаете, что законопроект Тома Тиллиса «Хромая утка» будет включать, цитирую, охрану границ на сумму от 25 до 40 миллиардов долларов. На самом деле это много, но не так много, как мы даем Украине, потому что, конечно, их граница намного важнее нашей. Заткнитесь, расист. Но это на миллиарды больше, чем просил Дональд Трамп на строительство пограничной стены. И в то время сенаторы и обе партии говорили, что это слишком дорого и расистски, и люди просто строят лестницы повыше. Хорошо. Но сейчас та же самая группа в порядке с 40 миллиардами долларов на охрану границ. Почему это так? Потому что они знают, что это подделка. Они знают, что это подделка. Вы можете построить любое сооружение, какое захотите, но если чиновники дежурят у ворот, как 6 января, просто для того, чтобы открыть двери, это бессмысленно. И, конечно, Том Тиллис знает это к своему вечному стыду. Как же Том Тиллис в этом виноват что же, посмотрите, как Том Тилес, который явно не имеет никакого представления о физической реальности Америки 2022 года, говорит вам, что впустить всех этих людей, дать им гражданство, хорошая идея, потому что на самом деле мы импортируем ученых-компьютерщиков и инженеров. Посмотрите, как Том рассказывает нам. Я пытался сказать всем, кто думает, что нам просто нужно найти больше специалистов по информатике, больше аналитиков данных, больше людей с учеными степенями из населения США, что им нужно проснуться и осознать, хотим ли мы, чтобы наша экономика продолжала расти, если мы хотим продолжать развивать это, великая экономика говорит о том, что мы должны рассматривать легальную иммиграцию как важнейшую часть удовлетворения наших потребностей в рабочей силе и реального развития нашей инновационной экономики. Так что это всего лишь словесный салат из фраз, который Том Тиллис, конечно, не понимает. Но подумайте об этом. За последние два года, благодаря ковид, сфабрикованной реакции на него в этой стране, наша система государственного образования полностью рухнула. Дети не получают образование. Мы не производим программистов отчасти из-за политики, которую поддержал Том Тиллис и позволил вести в действие в условиях ковид. Но вместо того, чтобы исправлять это, нам нужно легализовать миллионы мечтателей и дать им гражданство. Итак, если бы вам действительно нужно было много компьютерных программ, их много по всему миру, вы бы предприняли активную попытку идентифицировать их и импортировать. А затем могли бы сказать нам почему. Но впускать людей без высшего образования миллионами, потому что нам нужно больше компьютерных программ. Сейчас вы просто лжете нам, Том. Скажите нам, насколько мы глупы по-вашему. По-видимому, довольно глупы. Так как же на самом деле выглядит граница? Чарли Дафф, наш друг-репортер из Мичига, из Нью-Йорк Таймс, недавно был на границе, провел там много времени, многое снял на видео. Вот несколько кадров, которые расскажут вам, кто на самом деле придет. Сколько людей за последние два года въехало в Соединенные Штаты? Я думаю, что в прошлом году их было более двух миллионов, а в позапрошлом, я думаю, чуть меньше двух миллионов. И тогда у вас есть неизвестное количество сбежавших людей, о которых мы понятия не имеем, что им удалось сбежать. А затем вы смотрите на людей, у которых просрочены визы. Это 11-миллионное число нелегалов в Соединенных Штатах. Просто фантазия. Нью-Йорк жалуется примерно на тысячу человек в месяц, а у нас тысячи человек в день. Две человек в день. Это прямо здесь? Наверное, 300-350 прямо здесь. В то же время, вероятно, в миле ниже по течению, они, вероятно, заправляют кучу наркотиков. Потому что все наши люди связаны вот с этим. Вот почему они посылают их большое. Группами. Так что большинство американцев, поскольку это довольно большая страна, понятия не имеют о масштабах происходящего. Это продолжается уже два года, и это полностью изменит эту страну навсегда, и это продолжается, и никто ничего с этим не делает. И никто, кажется, не расстроен по этому поводу. Том говорит, что расстроен по этому поводу. Нет, компьютерные программисты читают его глупые либертарианские тезисы с 1996 года. У нас будет гораздо больше видеоматериалов от Чарли Ледафа с границы, и это покажет вам, что там происходит на самом деле. И многие люди, пересекающие границу, хорошие люди с семьями, которые просто хотят работать и вешать гипсокартон, и это здорово, и все это поддерживают. Однако довольно многие из них — контрабандисты наркотиков. На самом деле это правда. Все это организовано картелями, и некоторые из них заканчивают тем, что убивают американцев. У меня есть 5 камер с активацией движения. У меня есть две камеры в том направлении и три здесь на ранче. Это очень плохая выборка, потому что у меня было более ста раз проходящих через ранчо. Итак, 5 на сто — это всего пять процентов. И на этих пяти камерах в период с февраля по октябрь было получено 2,5 изображения. Офицер разведки пограничного патруля сказал мне, что, по его мнению, 20% перевозят наркотики. На этом ранче мы живем уже тридцать лет. Это замечательное ранчо, за исключением того, что мы очень расстроены тем, что все эти торговцы наркотиками проходят через мое ранчо, чтобы отравить наш американский народ. Итак, чем ближе вы подходите к границе, и это относится к республиканцам и демократам, латиноамериканцам, белым, чернокожим, все это не имеет значения. Любой американец, находящийся близко к границе, приходит в ужас от того, что там происходит. Поэтому единственный способ, которым вы можете поддержать это, это намеренно игнорировать то, что там происходит, как Том Тиллис, Лиза Мурковские Джо Байден и все остальные. Сегодня Питер Дьюси спросил Байдена, который скоро будет в этом районе, собираетесь ли вы осмотреть границу, пока будете там? Посмотрите на это. Почему вы едете в приграничное государство и не посещаете границу? Потому что происходит нечто более важное. Они собираются вложить миллиарды долларов в новое предприятие. Есть и более важные вещи. Верно. На самом деле происходит то, что администрация Байдена прекратила политику, которая остановила бы этот поток несопровождаемых несовершеннолетних на границе. И теперь они хотят усугубить проблему еще больше, и они делают это по определенной причине. Они говорят вам, в чем причина. Вам не разрешается замечать, но от этого это не становится менее правдивым. Это реально, это происходит на самом деле. Никто этому не мешает. Республиканцы вступили позволить этому продолжаться. Стивен, Стивен Миллер, старший советник, четыре года был при президенте Трампе. Он реализовал многие из политик, которые люди Байдена отменили. Он присоединяется к нам сегодня вечером. Стивен Миллер, большое вам спасибо, что пришли. Так что это немного. Когда вы смотрите на фотографии того, что на самом деле происходит на границе, когда вы видите цифры, 5 миллионов человек за два года, полностью изменившие население Америки. Как могли Том Тилес, Мурковский и Ромни, как они могли поддержать амнистию перед лицом и этого. Потому что они поддерживают неограниченную иммиграцию в эту страну. Они принципиально верят с философской точки зрения в то, что американцы не справляются, американцы не могут этого сократить, американский средний класс никуда не годится. Его ценности бесполезны, его история бесполезна. Его устремление ничего для них не значит, как грязь, по которой вы ходите. Поэтому, конечно, вам нужно привлекать новых людей. Я бы сказал, что если говорить конкретно о мечтателе, это самая коварная форма амнистии, которую когда-либо могла рассмотреть любая страна. Потому что послание миру таково – провезите ребенка контрабандой в эту страну, и этот ребенок будет вознагражден американским гражданством. И то, что у вас будет, и то, что мы уже наблюдаем – это волна нелегальных несовершеннолетних, возимых в эту страну библейских масштабов. Просто чтобы представить это в численной перспективе в 2020 году, когда мы используем раздел 42 для принятия сопроцентной политики репатриации несовершеннолетних, мы достигли самого низкого уровня пересечения границы несовершеннолетними со времен амнистии до Обамы. Вы говорили о ДАКО в своем вступительном слове. Так что до этого никто никогда не видел такого низкого числа несовершеннолетних. До того, как все это началось. Затем пришел Байден, и несмотря на предупреждение пограничного патруля, он сказал, что несовершеннолетние освобождаются от раздела 42 политики автоматической высылки. Теперь мы наблюдаем это почти каждый месяц при Байдене. Позвольте этому уясниться. Почти каждый месяц при Байдене число несовершеннолетних без сопровождения взрослых, въезжающих в страну, выше, чем каждый месяц в Мердене. Американской истории до Байдена. Каждый месяц почти без исключения выше, чем любой месяц за всю историю до Байдена. И в этой среде кинематограф, антилес и другие говорят, давайте кодифицируем идею о том, что незаконно везенные несовершеннолетние являются американцами на всю жизнь. Это безумие, Такер. Ну, я имею в виду, что это поощряет торговлю людьми и Том Тиллис. Это то, что вы делаете. И вы знаете, что это то, что вы делаете, но вы все равно это делаете. Стивен Миллер. Я ценю, что вы пришли. Спасибо вам. Спасибо вам. Итак, остаток промежуточных выборов в прошлом месяце, заключительная гонка в Сенат, второй тур выборов в Джорджии сегодня. Избирательные участки закрылись, так что, конечно, мы идем. С большим удовольствием наш друг Билл Хемер выступает за нас на большой доске. Такер, добрый вечер. У меня сейчас немного неоднозначная картина. Ранний вечер, Франклин. Похоже, ночь обещает быть долгой. Это текущий сток здесь. Разница в том, что Орнак опережает Уокера примерно на 100 голосов. Разница между двумя кандидатами составляет около половины. Маск пообещал больше документов из твиттер в выходные. Помните, что первая свалка произошла в пятницу, но тогда документы так и не голосов, так что у вас есть много голосов, чтобы проголосовать здесь, в округе Фултон, в течение ночи. Уорнок довольно хорошее число. Вы ожидали, что оно будет таким высоким. Я собираюсь показать вам, Такер, четыре недели назад в округе Фултон он получил 73,5 процента голосов. Так что вы можете смешивать и Такер, возвращаюсь к вам. 49-процентный счет Билл Хемер, который, возможно, пробудет там какое-то время. Рад вас видеть, Билл. Держу пари. Итак, Илон Маск пообещал больше документов из Твиттер в выходные. Помните, что первая свалка произошла в пятницу, но тогда документы так и не пришли. Почему это так? На самом деле замечательная история. Главный юрисконсульт, твиттер Джим Бейкер, бывший главный юрисконсульт ФБР, парень из центра Раши Гейт, похоже, сорвал публикацию этих документов и был уволен всего несколько часов назад из твиттера. Сейчас разворачивается невероятная история. Подробности после перерыва. Итак, мы рассказали вам в пятницу о внутренних документах из Twitter, которые Илон Маск передал Мэтту Тайби, который написал о них. А затем они сообщили нам об этом, и Маск сказал, что это всего лишь первая партия. Вы получите намного больше в ближайшие дни, в выходные и вчера. Но они так и не пришли. Это немного странно. Крайний срок пришел и ушел. Что случилось? Сегодня мы узнали, что произошло. В эти выходные Мэтт Тайби и Барри Вайс, который помогает ему в этом репортаже, узнали, что главный юрисконсульт Твиттер, бывший генеральный юрисконсульт ФБР Джеймс Бейкер, проверял документы до того, как Таип и Вайс смогли их увидеть. Другими словами, удаляя те, которые могли бы изобличить его или федералов. По-видимому, даже Илон Маск, которому принадлежит Твиттер, не знал, что это происходит. Теперь имейте в виду на случай, если вы ищете доказательства зловещих намерений, этот самый Джим Бейкер был одним из архитекторов мистификации о сговоре с Россией в 2016 году. Это тот парень, который получил мошеннические ордер офиса и нацелился, например, на Майкла Флинна. Итак, сегодня днем Илон Маск уволил Бейкера из Твиттера. Цитирую в свете опасений по поводу возможной роли Бейкера в подавлении информации, важной для общественного диалога, сегодня он был удален из Твиттера. Только что произошла удивительная история. Чтобы разобраться в этом, мы рады, что к нам присоединилась Миранда Дивайн из Нью-Йорк-Пост, которая была в центре событий более двух лет. Миранда, большое вам спасибо, что пришли. Что вы об этом думаете? Привет, Такер. Послушайте, как мы с вами обсуждали в пятницу вечером. Было совершенно очевидно, что в файлах Twitter, которые только что были обнародованы, отсутствовал важнейший элемент. И это было ФБР. Мы предположили, что Илон Маск каким-то образом отредактировал его, или кто-то утаил информацию о ФБР. Позвольте мне попросить вас сделать паузу прямо здесь, Миранда. На самом деле вы единственный человек, который это сказал. Это был не я, это были вы. Вы были первым человеком. Вы взглянули на эти документы и сказали, что кто-то вынес компрометирующие материалы. И я думаю, что вы единственный человек, который это уловил. Так что я просто думаю, что вы заслуживаете похвалы за это. Спасибо. Итак, ФБР, как мы знали, предварительно разместила нашу историю в социальных сетях platforms Прежде чем это вышло, они сказали им ожидать кучу российской дезинформации, и ФБР сообщила Твиттеру, как мы знаем от Джоэла Рота, ожидать, что это будет в октябре и, вероятно, будет относиться к Хантеру Байдену. Так мы и знали об этом. В Твиттере должно было быть что-то об этом, но в файлах Твиттера этого не было. И было совершенно очевидно, кто скрывал эту информацию, у кого был самый большой мотив. Это был главный юрист Твиттер Джеймс Бейкер, который, как вы только что сказали, был главным юристом ФБР, защитником скандала о сговоре ФБР с Россией. И из-за этого ему пришлось уволиться из ФБР. И вот, у чудом, он появляется в Твиттере за пять месяцев до выборов 2020 года. И вот один маленький элемент действительно появился в файлах Твиттера в пятницу вечером. Это было одно электронное письмо, из которого были удалены даты и время. Очень странно, но оно было от Джеймса Бейкера. И оно повлияло на решение утром 1420 октября, через несколько часов после выхода нашей истории, и Джеймс Бейкер был на Джеймса Бейкера. Цензура. Неудивительно. Удивительно. И как вы сказали в самом начале, это не просто история о свободе слова в социальных сетях. Это история о коррупции в ФБР, федеральных правоохранительных органах. И вы были абсолютно правы. Брэндон в очередной раз оправдался. И Такер, посмотрите. Да, Илон Маск должен обнародовать всю информацию. Дайте нам всем это увидеть. Больше никакого кураторства и сдерживания. Нет, это смешно. Я ценю это. Спасибо вам, Миранда. Спасибо, Такер.